Всем здорово, С вами Гидра-94 и сегодня у нас реакция на Сын Дука, новые утиные истории, реалистичные версии. Это он, видимо, решил к выходу перезапуска утиных историй сделать ролик. И, кстати, у него уже был подобные, типа, реальные версии, типа Шаман Кинга, типа, стать обычным. Тут будет у него что-то в этом роде. Летит как ураган Школа, свадьба Отложи все свои планы Ты на завтра Прими теорию Ты не войдешь в историю Сказки Сказки, У -у -у. Заряд, сказки. <сёк> <сёк> Ну вот это туда Ложь прими в теле Да я ж Плати налоги, будь послушным, молнии ты никому не нужен, а никуда важнее, то для утки Сиди дома, бойся сказок шутки И терпеть привык ты скиснув сутки Никогда не ждут ты для да, уступки Осталось ровно тут... Жизнь жестока не только в мультиках, но и не вешай нос. Стремись к мечтам, ставь перед собой цели, достигай их и все такое. Спасибо за просмотр, лайк и подписку. Если хочешь по-настоящему поддержать канал, то купи наш официальный пиван пока они Мы еще остались. Ссылка в описании. Мне лично он не нужен. диван. Ну что, ну как всегда все. Я подпеваю, потому что музыка знакомая. И, и, ну и заодно там субтитры написано можно подпевать. Сказки. У -у -у. Да, такая конечно все жизненно описано тоже. Ладно, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, если понравилась реакция, и на канал Сын Дука. Если понравилась анимация. Тогда до следующего видео.